Всем привет, на связи Евгений Карташов и это ролик о том, как сделать собственное доменное имя или собственный сайт с помощью топлинка. То есть как сделать так, чтобы вместо длинной ссылки топлинка вы могли указать свой собственный сайт и при нажатии на эту ссылку в вашем профиле инстаграма открывался вроде бы как топлинка, но на вашем сайте. Собственно, как это делать? Все предельно просто. Мы нажимаем на вкладочку настройки. Открываются настройки, после чего мы открываем вкладку «Общие», спускаемся чуть-чуть ниже, и здесь есть новое поле, которое называется «Доменное имя». И вот сюда, в «Доменное имя» вам нужно указать необходимый для вас сайт. Как это сделать? Вот здесь есть ссылочка на reg.ru, на нее не нажимайте, я вам спалю фишечку. Есть промокод, вот этот, это мой промокод, который вы сможете использовать, чтобы получить 5% скидку. Будет ссылка под этим видео, нажмете на нее, потом скопируйте вот этот промокод, и при регистрации домена у вас будет дополнительная скидка на 5% на домен. Если вы ранее еще не регистрировались в топлинке, ниже будет также промокод Дон Карташов, который сбивает стоимость тарифов на 10% да, то по договоренности. Поэтому, если вдруг вы не регистрировали топлинг, берите промокод на сам топлинг, для вас это будет на минус 10%. И для покупки собственно, доменного имени возьмите также промокод ниже, будет еще минус 5% на стоимость сайта. Собственно, что нужно сделать? Вам нужно подобрать доменное имя, которое будет вашим сайтом. В моем случае я могу подобрать там Дон Карташов, protaplink, ну, то есть любое имя, которое подходит для вас. Нужно только заранее понимать, что те имена, которые есть у вас в Инстаграме, они, возможно, уже заняты. Поэтому нужно будет перебирать. Давайте как пример. Напишу, допустим, Дон Карташов, и нажму просто на продавать подобрать. То есть меня интересует любой сайт, в котором а, будет. И смотрите, меня интересует любой сайт, а, который начинается с фразы Дон Карташов. И я ввел это специально, потому что система начнет подсказывать варианты свободных. Вы вот смотрите: «Дон Карташов.ру» занят, потому что это мой домен, я бы купил. Но есть, допустим, Дон Карташов РФ свободный, Дон Карташов PV какой-то, Com, сайт, Дон Карташов 24, Май Карташов и прочее. И здесь еще есть вот вариант, смотрите. Проверено в 16 из 779. Иными словами, вы можете найти, вот, к примеру Дон Карташов СУ, Дон Вообще есть он за 64 рубля. А веб-сайт. Но вам лучше подобрать сразу же хорошее имя, потому что, может быть, через время у вас появится полноценный сайт, и вы не будете пользоваться, к примеру, топлинком. Об этом тоже думаете с точки зрения стратегии. Ну, к примеру, меня устраивает вот Дон Карташов СУ. Допустим, я нажимаю его «Выбрать». У меня появляется выбран домен. Нажимаю «Зарегистрировать» либо «Экспресс-регистрация». Здесь, по сути, все довольно просто. Я не буду нажимать экспресс регистрацию потому что будет показан мой паспорт, все эти данные регистрируйте все домены, которые вам необходимы на ваш, ваш паспорт, потому что во всех случаях, связанных с сайтами, вам нужно подтверждать личность, что вы являетесь полноценным владельцем. Это нужно с точки зрения безопасности, чтобы вас потом никто не украл сайт, либо что-то такого не сделал. Далее, вы купили полностью сайт, и сайты у вас появились в разделе хостингов. Что с этим нужно делать в разделе личный кабинет, в разделе доменов? То есть у вас вот появляется вот такая панелька, и здесь как раз-таки есть а, протоплинк, купленный мной до, а, получается, ну вот такого года, да, я его продлил. Что вам теперь нужно сделать, чтобы вот этот сайт открывался у вас в топлинке? Вот здесь в доменное имя а, вам нужно будет вот сюда поставить необходимый для вас сайт. То есть вот, вот мы, допустим, только что купили протоплинк. Я нажимаю на него, а, копирую его адрес, нажимаю скопировать. И вот здесь вкладочку «Укажите имя домена» нужно будет нажать, соответственно, правой кнопкой мыши и вставить. И здесь будет еще фраза, что нужно указать DNS. Но сейчас они у меня не указаны, потому что у меня домен прикреплен. Ну, давайте я его откреплю, допустим. Покажу. Вот я, я добавляю домен, нажимаю «Прикрепить». А, но ну он уже прикрепился. Давайте по-другому сделаю. Введу несуществующий домен, чтобы показать пример. Вот, появляется такая штука. Это называется dns запись. Для того, чтобы вот по этому адресу открывался топлинг, нам нужно вот эти записи внести в наш личный кабинет вот сюда Как это сделать? Еще раз, мы открываем все услуги, то есть мы нажимаем на нашу учетную запись, все услуги Открываем необходимый для нас домен Вот здесь вот есть такая фраза, называется DNS серверы, э, серверы и управление зоны Нажимаем на изменить и вот здесь вот еще раз на изменить Появляется куча всего непонятного Идем в самый низ, написано свой, где написано свой список DNS серверов. И вот здесь вот мы вводим то, что, мы, то, что нам говорит топлинг. Вот мы их копируем, первую, вторую. Надо проверить, чтобы не было лишних пробелов. Вот смотрите, вот здесь пробела нету, влево-вправо он не двигается. А вот здесь пробел появился. Обратите на это внимание, потому что иногда бывает такая ошибка. Мы его удаляем. И здесь тоже вот пробел был лишний. Здесь ничего нету. И нажимаем на «Готово». Я сейчас нажимать не буду, потому что он у меня уже прикреплен. Если я нажму на «Готово», то происходит обновление DNS серверов. Это может занять от 1 до 24 часов. Иными словами, давайте сейчас покажу. Когда у вас все сработает, мы нажимаем на «Добавить домен сюда», нажимаем на «Прикрепить», и он у нас прикрепился. Если мы сейчас вернемся на первый пункт, где наша страничка, то ссылка, обратите внимание, стала про топлинг. Если мы на нее нажимаем, у нас открывается сразу же топлинг. Вот эти ссылки, они 100% будут работать в вашем инстаграм-аккаунте вне зависимости от того, как бы не поменял политику сам инстаграм. То есть, если вдруг у вас ссылка на топлинг не работает, вы можете сделать это таким образом. То же самое касается э, любого другого варианта. Например, у вас вот эта ссылка перестала работать по какой-то причине. Все очень просто. Мы заходим опять э, в рек. Берем промокод, да, который есть ниже под этим видео, и регистрируем новый домен. То есть берем, допустим, protoplink 2, ProtoPlink 3, ProtoPlink там 23ru. Неважно, просто вы берете новое доменное имя и меняете его на топлинке. Тем самым у вас, и, а, как бы сама система CRM, магазин, не знаю, сайт, административная панель она всегда находится по одному и тому же адресу, в который вы входите с помощью вашего инстаграм-аккаунта. Ссылка, по которой он доступен, она будет именно зависеть от вашего домена. Поэтому, если вдруг у вас вот этот домен попал в спам, попал в бан, либо что-то еще, вы просто меняете а, на новый. Вот весь расклад. Все. А, если что-то не получается, пишите комментарии под этим видео. А, на всякий случай напомню, что если вы попали на это видео случайно, у меня есть специальный плейлист на бесплатные ролики, из которые сейчас состоят из пяти видеороликов я не подумал, что у Топлинка могут быть какие-то обновления. У меня написано, что бесплатный урок один из пяти, а уже получается пишу 100 урок, и судя по всему будет седьмой урок, восьмой урок и прочее. Иными словами, если вы хотите разобраться, как работает Топлинк, посмотрите все эти уроки, я разбираю абсолютно все панельки, все варианты настроек, которые здесь есть. Единственное, немножко поменялся интерфейс, то есть он стал более красивый, более элегантный, но настройки остались те же самые. Поэтому если у вас есть вопрос того, как это настроить, Посмотрите, пожалуйста, весь этот плейлист, все эти уроки. И еще раз напоминаю, если вам нужна скидка на любой тариф Топлинка, даже если вы уже зарегистрированы, используйте вот этот промокод. Он будет под этим видео. Он есть под каждым из этих видео. Если вам нужна скидка на домен, копируйте вот этот код. Я его тоже расположу ниже. И если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по Топлинку, по настройкам, либо у вас что-то не получается, напишите ваш комментарий под этим видео, если вам интересны все вот такого рода инструменты для инстаграма, для работы в социальных сетях, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что как только появляется какой-то какой -то интересный инструмент, либо какие-то интересные обновления, я сразу же об этом рассказываю на канале, потом если вы хотите узнать об этом одной из первых, либо одним из первых, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, все как там полагается, То есть. Подписаться на канал, да, и поставить колокольчик. Сейчас у меня здесь этого нет, но это должно быть. Все, всем спасибо за просмотр. Есть вопросы, пишите, задавайте. Все, пока-пока.